совместимость с партнером здравствуйте мои дорогие сегодня мы с вами продолжаем серию небольших видео в которых я рассказываю полезности что я могу рассказать по этому поводу до да, девушки которые ко мне приходили посмотреть совместимость со своим мужчиной иногда были такие ситуации когда я говорила что там влияние марса аккуратнее парень может быть Немножко жестковат, старайся не провоцировать его, не вызывать огонь на себя, потому что можно дойти до рукоприкладства. И одна из клиенток через какое-то время мне пришла и сказала, что когда я ей это говорила, она не могла в это поверить, потому что все складывалось хорошо. Парень такой замечательный, такой душка, и тут в какой-то момент это все-таки перешел границы и дошло до рукоприкладства. Она говорит, теперь я верю. Ну, то есть человек так устроен, что он верит только, когда уже реально все произошло, поэтому желательно все-таки знать, с кем мы имеем дело, а такой серьезный проект, как замужество, как выйти замуж и жить с человеком, нужно знать с кем мы собрались выходить замуж и жить с каким человеком, да. Чаще всего женщины создают какие-то свои иллюзии. Вот он красивый, вот он там хороший, вот он там внимательный, вот он там на первых свиданиях вел себя адекватно, там, да. Дальше мужчина, может быть, перестает так себя адекватно вести, как женщине хотелось бы, но женщина продолжает жить в иллюзии, что вот он все равно такой хороший, я его такого вот встретила, и его такого люблю, и вот он такой должен оставаться. Но мужчина может меняться, да. И, наконец после первых свиданий, вот он становится таким, какой он есть. А у женщины бывает, что только через год уходят розовые очки, и она понимает, что попала, да, попала на ТВ, да, как говорится. И тогда начинаются проблемы. И нужно понимать, как жить именно с этим человеком. Ну, можно не совершать эти ошибки, хотя сегодняшний день, наверное, все совершают такие ошибки. Можно заранее, прежде чем выйти замуж за человека, узнать о его инструкции, да? То есть с какими данными человек пришел, с какими задачами пришел, с какие ошибки он совершал. Да? То есть э, очень часто бывает мужчина с Венерой в падении. Это значит, что он, э, если был мужчиной в прошлых воплощениях, он э, поднимал руку на женщину, унижал женщину, оскорблял женщину. В этой, женщи, в этой жизни он может проявляться, потому что это у него будет как талант выходить из него. Если он прошел какие-то... Э, уровни, на которых смог осознать это до рождения, да, то у него может это происходить в обратном. Но это лучше увидеть в карте в натальной. Это лучше увидеть в натальной карте. Мужчина может прийти с ярким выраженным Марсом, да, и он может стараться унижать женщину, чтобы чувствовать себя выше. Или может э, командовать, приказывать, э, кричать, да, то есть э, может быть, скажем, плохо обращаться, э, не физической расправой. Да? Иногда словом можно ударить сильнее, чем рукой. Да? То есть иногда слова бьют больнее и делают реальную рану в теле человека. Поэтому это тоже нужно понимать и применять. Знать желательно заранее. Желание заранее знать, где селить соломку. Да? То есть если женщина понимает, что в мужчине есть такое проявление Марса, то она может читать мантры, его гармонизировать, на еду ему просад делать, да, там, делать какие-то энергии на гармонизацию и в, нем, в нем этой планеты. Не вызывать огонь на себя, то есть становиться вовремя водой или маслом, которому не причинит вреда физическая сила да, мужчины. И это все очень важно понимать, Если и желательно понимать до замужества. Да. Если вы уже в замужестве, то тоже бывает, что не, не, неплохо бы посмотреть, что же, что же на самом деле представляет ваш мужчина. И когда вам рассказывают, что вот у него вот такие качества, и вот эти качества уже не переделать. То есть, когда женщина не пытается переделать своего мужчину, то складывается все гораздо лучше, намного лучше. И поэтому есть смысл попасть к астрологу, посмотреть разбор астральной карты, натальной карты да, человека, посмотреть все его способности, возможности, что от него ждать, и дальше уже планировать дальнейшую вашу жизнь. Может быть, пройти какое-то обучение мудрости по отношениям, чтобы точно знать, как вот общаться именно с таким вот непредсказуемым, да, когда мужчина пьет, да, здесь тоже можно найти причины, причины его алкогольной зависимости, и иногда они тоже видны в карте, и есть такие моменты, которые тоже можно прокачать, которые можно сгармонизировать, которые можно нормализовать, и это может сделать женщина, как хранительница очага. Мужчине иногда не стоит даже в это... Верить, да, как обычно, они атеисты мужчины, я в это не верю, да, большинство мужчин. Женщина, как очага, не верит, не надо, мы сделаем все сами, да, то есть есть специальные трюки, специальные упаи, специальные мантры, специальные э, поступки, которые женщина может сделать и сгармонизировать в мужчине вот такое проявление негативных каких-то э, качеств планет. Также может э, какие-то планеты быть в сожжении, или в ретроградные, или в каком-то пограничном градусе они иногда проявляются тоже достаточно негативные свои качества и к этому нужно быть готовой то есть просто когда мы без натальной карты выходим замуж это все равно что нам завязали глаза и мы завязанными глазами вышли и потом через год когда уходят, спадают розовые очки мы понимаем вот это да вот это я попала да если бы я это видела сразу я бы может быть не вышла таких ситуаций очень много к сожалению на сегодняшний день и натальная карта помогает это решить так что обязательно приходите э, посмотреть вашу совместимость с вашим мужчиной и узнать, какие секреты нужно использовать, чтобы вот в ваших отношениях было больше гармонии, больше, э, меньше ожиданий каких-то напрасных, да? чтобы вы больше понимали, что ждать от него, что не ждать. И натальная карта в этом очень хорошо помогает. Жду вас на консультацию, и внизу есть ссылочки, или ВКонтакте в личные сообщения, мне пишите, что вы хотите такую консультацию. Мы с вами договоримся об удобном для вас времени. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.